Смотри, нам нужно вот это вещество удавить. Мало вещества. Удвоишь количество вещества на холсте. Mm -hmm. То есть количество вещества в твоем случае должно быть таким. И в 80% старта картины такое же обычно количество вещества. Mm -hmm. Вот такое, смотри. Mm -hmm. Что когда ты его положила... Есть что придавить. Uh -huh. Аж даже легкий излишек появляется на краях. Uh -huh. Этот излишек потом собрал, сдал. Итак, небо у тебя будет вот так мерцательно. А все остальное будет нарочито горизонтально. Uh -huh. Но это тогда, когда появится достаточно вещества. Uh -huh. На этом этапе очень многие.. Слабаки. То есть они никак не могут добрать вещество на холст. Очень много людей и 10 раз приходят на урок, и все равно не добирают. Поэтому лучше сразу решить эту проблему навсегда. Хорошо? Да, Темность в море. Вот по такой траектории закладываем. Вот такая траектория. Так, наверное, изумрудочку еще возьмем сейчас. сейчас. И, ну, зеленая вот эта волна, да? Тоже. Смотрим на количество вещества, которое мы укладываем. От него очень многое зависит. И бирюзоренький берем. Ты согласна, что даже само по себе вот это уже звучит водяно? Водяно. Так, так ведет себя толще воды. Масло, оно как бы текучая вода по своей затее. Поэтому, если мы это сделаем вот таким образом, у нас уже вкус воды появляется. На передний план можно плюс легкую розовиночку и даже может быть коричневиночку просвечивает дно и таким образом даже если там этого нет лучше это подсунуть хотя бы чуть-чуть потому что так обычно происходит на мелководье плане вода более светла и густотой краски создаем идею множества колебаний угу. подчеркивая саму эту волну прямо подрезая ее подрезая ее вот оно множество вдали толще. нет не толще вот толще а это эффект множества. Чуть подсветлим зелененький, заложим его здесь. И после этого начинается формирование поднятости волны. Согласны? Смотри, вот она. В силу направления укладки меняет движение. И опять же, эта толща всюду видна. Голубой ибер, и изумрудочка в самом темном месте. Можно ее усилить и тоже загнать в траекторию. Теперь смотри, у нас есть пена. Я сбрил вещество белых теней в солнечный день, синит, селенивит, пена бела. Раздавливая вещество, создаю идею Дымчатого. Дымчатого. А свет оранжевит. Вот этого красного достаточно, чтобы эффект оранжевилки произошел. И свет уже кладем чуть гуще. Пенно. Вот оно. Угу. Ну, здесь можно подправить чуть-чуть. Плюс там еще есть эффект вот этого переката воды. Угу. И опять же заслонили пеночкой. Угу. Она? Ну и последнее, что я сейчас покажу. Значит, берешь немножечко сининочкой белинца, белее, чем толще воды. Mm -hmm. Вот такие зигзаги, где-то жилочно, то есть совсем жилочки, где-то толще, где-то тоньше. И у тебя формируется... Сетка. Вот эта сетка пены. Прикольно? Угу. Смотрите, какая легкая дня. Причем вот здесь мы еще затеем идею отражения. Поскольку в воде это очень красиво выглядит. Мы вот так заложим вещество. Это вертикаль отражения, а это горизонталь пены и плоскости, на которой это все происходит. Появляется такой ледок, да? эффект зеркала, льда. Тоже красиво, правда? Да. Молодец. И наконец даль моря, которое светлее, чем облака, чем даль неба. Заложишь, заложишь густотой. Ты видела, я контрольное движение провел, оно было для того, чтобы не было ощущения отрезанности. Как будто бы синие полосочки на более темную положили. Чтобы этого не было, я усилил, вернее, я замахрил край. Я вот так чуть-чуть приподнял и провел еще раз вдоль края. Заодно произошло уточнение и заодно с сорастворение с небом. Здесь у нас плоскость воды. Есть такое, да? краска лодочный характер укладки то есть небольшое провисание укладки немножко остатки темни темнинок с этой стороны мощная темнинка с этой с зеленинкой Угу. Mm -hmm. Что-то такое, да? Mm -hmm. Плюс вот этот лоскут. Mm -hmm. То есть, черк mm -hmm. с очвяком, и что-то такое произошло. Поднимается. Uh -huh. Еще один, допустим, звучик. Так, зеленый у тебя. Вот здесь на подъем тоже вкусненько пошли. Вот эти жилочки. Опять же, я не срисовываю все подряд и жду удачных зигзагов. Можно э, лежачей растопыренной кистью дополнить. Да. Снять еще более чистые берилы, еще и сверху более чистыми берилами. Сейчас попробуем чуть-чуть поджелтить. Будет эффект прозрачного. Да? Чуть-чуть mm -hmm. так с эффектом прозрачного. И чтобы она не была такой откровенной аркой, чуть-чуть сбил идею арки. Смотри, такой mm -hmm. более нападающий момент возник, да, чем просто вялая арка. Делим от дальника более светлым решением вот этого пятна. А дальником тянем. Согласна? Смотри. Сразу вышло. Правда? Вот здесь ты кое-где, смотри, соединишь Пену. Пену соединишь с отражением. отражение? Да, да. Смотри, прямо соединишь с отражением. И перерубишь горизонтальными мазочечками. Угу. То есть у тебя линия Пошли. щели между валиком будет то появляться, то здесь исчезнет. Толще воды зелени, да, но и камень тоже отражается. Мало то что отражается, и еще и уходит под воду, да, Своей. На, на глубину уходит. И тогда будучи перерублены пеной.